Уважаемые коллеги, я с большим удовольствием хотел бы пригласить вас на свой мастер-класс для начинающих имплантологов в наш замечательный, удобный учебный центр. Мастер-класс будет полезен в первую очередь для хирургов, в том числе, может быть, даже опытных хирургов, но которые только начинают осваивать имплантологию, потому что половину целого дня мы посвятим работе на биологическом материале на свиных челюстях вы каждый установит по несколько имплантатов обязательно непосредственно каждому я подойду покажу как это нужно сделать но и в то же время я абсолютно уверен в том что и ортопеды также обязательно найдут для себя много полезного на этом курсе потому что на мой взгляд обязательно человек который устанавливает имплантаты он должен быть немножко ортопедом и наоборот. Ортопед, который протезирует на имплантатах, он должен понимать весь процесс от и до установки имплантата. Поэтому я с удовольствием приглашаю вас. Ждем вас всех. Будем очень рады вас видеть.